Привет! С вами Вархара. Сегодня поиграем в Бедварс, наверное. Ну, как, наверное, мы с треной сегодня поиграем. Зачем я начал этот ролик снимать? Подождите, я сейчас убавлю игроков. Потому что хотел поговорить с вами насчет стримов. Потому что стримы очень давно уже не выходили, уже больше двух месяцев. А все потому, что мне попросту было либо никогда, либо у меня просто мне было лень. Ну а так я вам хочу сказать, что до Нового Года осталась лишь неделя. И у меня опять залагал Майнкрафт. Так, все вроде бы отлагал. Неделя до Нового Года осталась. И 28 декабря... Я запущу прямую трансляцию на YouTube. То бишь снова появятся стримы на моем канале. Потому что, 3, э, потому что 25 числа э, в моем городе, во всех школах, возможно, еще не во всех, начнутся новогодние каникулы. И 28 декабря, а может быть и раньше, я запущу прямую трансляцию youtube ну а так давайте сейчас начнем игру в дварс попробуем поиграть затащить попробуем с новым ресурс паком красивенький такой да эти вот крестики которые красные это жизнь справа от них это еда голод я вот только вам скажу с этим ресурс паком есть одна проблема в нм слиток золото. Это рация. Вот такой у нас ресурс-пак с дефектом. Так, это у нас Бэдварс на корабле. А поскольку я знаю, что красная команда сейчас быстро начнет у на нас строиться. Потому что ну им попросту. Ну, нефиг им делать. Попросту. Вот так, вот я вам скажу. А может и мы начнем на них первыми строиться. Кто знает, это же. Мы синие. Синяя команда. Правда, походу, они уже меня спалили. Ой, в натуре не спалили. Так, дарите, так, подарите, Типа я свой, типа я свой. А может быть, я просто, я просто бот какой-то. Я просто упал, пацаны. Я просто упал. Когда надо было действовать, просто столкнули красных, все. Прям прям у меня база как слышно ответь. 415-я база ответь. Бум. Так, покупаем сейчас железный меч. Железный меч у нас выглядит как мачете, типа вот этого, да. Типа как мачете. Ну, а мы сейчас. Это, это серый. Это серая команда. Так. Робот. А, тебя мы быстро сольем что нам не нужен а, блин еще давай еще одну рацию теперь я с этим ресурс паком буду тихо, тихо! С... я испугался с этим ресурс паком я буду много раз снимать даже на стриме я выступлю с этим ресурс паком ну да, а что, а что вы хотели? Я нашел, ну как нашел на Ютубе, мы просто не удивляемся, этим, потому что это добав... это еще плюс с ресурс паком такой Стоп. Розовых вынесли, розовых вынесли. Срочно строимся на это, на центр, блин. Если бы я умел э, быстро строить, я бы за 0,1 секунду добрался бы. Желтый партизан, сейчас собачка сутулая. А, у нас один серый остался. Понимаю. Ладно. Сейчас попробуем. Так, Деревянный меч у нас выглядит, как обычная палка от, кустов, от куста. Вот. Деревянный меч. Я вас не обману. Дерев... <служда> <служда> <служда> а, так. Магазин. Быстро покупаем блоки потому что сейчас на нас походу желтый пойдет теоретически он, он должен на нас пойти а, ну это по теории вероятности а, только посмей только, только посмей все молодец все ты чист я, я на тебя не гоню молодец так хорошо покупаем себе снова железный меч а, пока обойдемся без посторонних вот этих вот вещей типа кирки и всякого такого зеленый э, здорово. Здорово, братан здоров братан сейчас походу он меня слил а он походу меня очень быстро слил да он меня слил ладно зеленых не вынесли все ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой кстати, как вам моя манера и речи? Типа, я не так э, кричу, типа, и всякое такое. Напишите в комментариях, типа, как вам э, продолжать меня так разговаривать, или так же говорить. Вот таким вот голосом просто быстро работаем, работаем, работаем! Или, типа, оставить вот так: спокойствие и всякое такое, типа, я не паникую. Ну, иногда могу крикнуть. От, конечно, от, от того, что мне страшно, то, что мы проиграем. Ну, а так, в принципе, я могу вот так просто разговаривать и все. Надеюсь Вы скажете, чтобы я ставил этот голос Потому что мне самому удобно так разговаривать Да и вам, надеюсь, что вам тоже будет хорошо меня слышно и понятно что я вам то что я вам говорю сейчас нам сейчас мы закупимся ножницами какой-то паром потому что зеленые на нас напали но ну, не напали типа начали атаковать нас это они это они еще легко отделались от того что типа ну вы поняли типа то что они нам не сломали кровать а так бы все. Мы бы уже проиграли, потому что у них уже было бы преимущество, так сказать. Да. Так, все. Дальнейшие действия мы сейчас будем сражаться топором. Возможно, будем сражаться топором... <аз hate> Откидной какой просто. Не. Не, брат, это не решается так. Это так не решается. Зеленые забрали центр у нас. Вон, пацаны, вон. Он. А, понимаю, ладно. Короче, я убегаю, потому что все. Мы, база потеряна, база потеряна, все. База потеряна, пацаны. Все, это. Ну это конец. Если сейчас синий. Я ж говорил. База потеряна. Вот эта палка на отдачу, вот она меня прям бесит. Вот, вот серьезно, вот прям по горло я уже с этой палкой. Меня она раздражает каждый раз, когда мы играем в Бэдварс. Не, я, конечно, обалдею, если, конечно, мы, у нас получится затащить. Я один остался. Ладно. Так. Ладно. Кто не рискует, тот не играет в Майнкрафт. Тихо, Пацаны. Желтых там очень много, поэтому... Да, сви... Можно тут. Желтый, все. Ой, желтый, зеленый. Все, это конец. Это конец. А. Ну, в принципе, она, конечно, не так много сносит, но... Сейчас попытаемся... Давай, давай. <coughs> Подождите. я подавился. Брат, постой, постой, постой, постой, постой, постой. Закидной, закидной, закидной, тихо, тихо. О, спасибо, брат, спасибо. Ты просто это... Ай, нет, ай, нет, ай, нет, я тебе не отдам. Конечно, конечно ты меня сбил, но это плохо, конечно, что ты меня сбил. Я проиграл, но... типа, ладно, ок. Скажем, такое может произойти. Откуда у меня... Ладно. Фух, ладно, еще один раунд. Погнали. вперед За желтых погнали. Хотя нет, кто бы.. Кто меня вынес, за зеленых погнали, Всё. Так, это у нас зимняя карта. Ну да, типа, Новый год же через неделю. Это логично. Так, купили. Бежим, бежим, бежим. Думаю, кровать застроит мой тиммейт. Хотя это не факт, он, у нас тиммейты тупые Нынче стали Типа, не застраивают кровать вот это вот Самая бесячая часть То, что они не застраивают кровать А потом, а потом он начал удивляется Почему же мы проиграли И Он меня кинул 415 почему кинули ответ, О, господи, как мне теперь Тащить катку Если я один раньше проиграл просто за пару минут то на чем не рассчитывать здесь типа ну ладно куплю я мачету ладно хорошо купим мы блоки бл фу, блоки дополнительные нам нужно максимум 8 узумрудов, чтобы э застроить кровать вот я сам же тупанул я просто начал строиться стро я начал строиться и забыл просто физически застроить кровать Ладно, погнали. Сейчас попробуем, конечно, достроиться, но это еще даже не факт, что у нас получится, потому что желтые или си синие могут просто сейчас просто в крысу пойти и сломать мне кровать, а потом уже сбить меня с вот этих вот путей, а, как было это с красным, М да. Так, мне кажется, что самое лучшее это тихо. Я обещал не кричать в этой серии. Не, я не говорил то, что я обещаю, но я сейчас вам даю обещание, что я в этом б постараюсь вообще не кричать. Только если.. А -мо! Ничего угораете! Надо мной угорает. Стоп. Желтые уже простроили. Желтые простроились уже. Капец, я отстал от жизни. Так.. Ладно. Нам нужно... Сколько? 4 золота? Или 3 золота? Там, по-моему, 3. Нет, 4. 4 рации нам нужно. И мы получим 16 дерева. Ог. Так, покупаем сейчас еще вот, вот это вот. И начинаем, так сказать, застраивать кровать по максималочки просто конечно я знаю то что по правилу бдварса бра... нужно сделать так защиту чтобы ее не было видно но поскольку я один то что мне сейчас просто мне сейчас физически все равно на это моя задача первоначальная выжить и чтобы не лохануться как в прошлые разы игры в Бедварс. Почему мне так сложно сказать слово Бедварс? Типа, Полола я, не понимаю. Ладно, ок. А, так, ещё. Можете мне написать в комментариях, какой ты бот и указать вот эту вот секунду, в которой я слился. Не, ну я реально сейчас лоханулся просто. Это, это батярский вид строительства. Э, потому что только боты так. Тихо, тихо, тихо, тихо. ты со своими палочками уже бесите. Вот серьезно говорю. Прям Что я ей говорил? Меня сейчас сольют. меня шанс сейчас просто. Куда пришел? Куда пришел? Куда пришел? Куда пришел? Куда пошел? Вот скажи мне. Вот что ты сейчас пытался сделать? Ах ты ж, партизан. Один он. Просто понимаю, вот просто чисто понимаю, вот просто чисто понимаю, понимаю. И Накопили изумруды и довольны этим просто. А как я, интересно, его мимо глаз пропустил. Так, а, ну я понял. Вс, меня слили. Я, и меня слили, я проиграл, у меня... Э, одна, я один остался, кровать сломана, Вс. Э, нифига себе, он там строится нафиг. Я прям услышал это вот серьезно. За всех, всех ушей, которые возможно было услышать. Я это услышал нафиг. Давай, давай, давай, давай, давай, пвп, пвп, давай. Слил или засал? Я засал. Это страшно, блин. Ай, понимаю. Ай, да. Не везет нам сегодня почему-то в игре. В игре, знаешь. Да, в игре. Давайте, что ли, паркурчик попробуем пройти. И последний раунд в, бр... в Бедварсе. Паркур не удался, значит, и игра тоже не удается. Ладно, как говорится, в игре не везет, значит... Ой, нет. И... Игра не идет, в любви повезет. Это все знают. Так, кто меня слил? Меня слили белые. Значит, за ней сейчас. О, -о, о понимаю. Погнали! Йоу! Йоу! У коморе, дуб, зеленый, цепь на дубби, И кар. Что? Как там дальше? Я не помню, что... мне, мне сначала показалось, что там кто-то уже простроился а там уже и так мы сильно начали простраивать. Ну, типа, 4 игрока мы должны победить, но на самом деле нет. Мы проиграем. Я вам отвечаю. Я, конечно, искренне верю в то, что мы победим. Но плюс это еще не факт, то, что белые у нас любят нападать на всех. Это уже 415-й я за Ответьте, как слышно. 415-й. Да. Зачем мне прокачка? Мне сейчас прокачка вообще-то не нужна вообще никак. Ладно, давайте, я с белым на голубых пойдем. Голубые нам сейчас создать конкуренцию. Вот. Давайте. Ага, уже скинули. Ог, я, пожалуй, откажусь. Так, там голубой строится на алмазы наш. Походу, да, белого уже скинули. Белого уже скинули, белого... Спасибо. Нашел. тиммейт скинули, пацаны. О, бот чел. пофиг то, что ты меня скинул. Я тебя тоже. Чел у меня в канаве купается. Моя личная зверушка. Так скажу. Фу, я дурак. Так вот, сейчас. Понимаю, чисто понимаю. Чисто... Ай, оп, оп, оп, сп... Спасибо, хотел сказать. Эх, ладно, ребята, у нас не получилось сегодня затащить игру. Три раза у нас э, были э, по, это, проигрыши, неудачи, победы. К оцените мой скин от 1 до 5. Э, гирлянда, э, типа гирлянда. Таки, вот такие вот э, штанишки. У меня есть еще один скин, даже вот шапочка есть новогодняя. У меня есть еще один скин, и я думаю, я в следующий раз, когда у нас будет сниматься серия выживания в России, Ой, я еще в один раунд, я еще в один раунд залез, когда у нас будет выживание в России, э -э... Ну, я там буду в своем следующем скине также я вам хочу сказать что же это за ну такой человек такой фрекс там у него такой никнейм я точно уже не не смогу у него там такие блин но ну, это тот человек у который, которого я пиарил вот кстати, вот, вот в, как же это сказать-то? В правом верхнем углу вылезет сейчас подсказочка. И там, я раска это, и там я пиарил его канал. Ну, а так, с вами был я, Уршхара. Это был Бедварс. Надеюсь, у вас... Новогоднее настроение будет, когда у нас появится, Когда у нас будет прямая трансляция. Ну а так, не забывайте подписываться, ставить лайки. Не забывайте про уведомления. Ну а так, всем желаю удачи и до новых встреч. Пока-пока.